Всем привет! С вами Александр. Хочу показать дачу в Сокольниках. Уже было видео весной, но летом еще не было. А теперь посмотрим, что там летом. Сейчас будет поворот налево. Здесь магазинчики, много народу. Сегодня суббота. Вот доска объявлений. Хотелось бы посмотреть, сколько стоит дача. Если будет дальше доска объявлений, я остановлюсь и покажу вам реально, сколько стоит дачные участки. Может кто продает и повесил там объявление. Отель тут даже есть, Гранд Сокольники, три звезды. Отель на дачах. Сокольники это у нас самое большое место, где можно иметь дачу в моря. Самая близкое из Калининграда. Сегодня довольно-таки тепло. Солнце не яркое, но тепло, хорошо сегодня. Наверное, на море много людей. Какая-то маленькая доска билинии. Там должна быть большая. Ну тоже какая-то хиленькая. Объявление продажи дач я не видел на доске объявлений. Чем ближе к морю, тем дороже дачи. Вот здесь уже подороже, чем там, где ехал в начале. Это первые дачи, они здесь были очень давно. последние годы много стало застраиваться, и уже до самой трассы практически дотянулись дачные участки. Народ идет, видимо, с моря. Станция Сокольники. Какие шикарные домики. А я пойду туда. Там должна быть тропинка к морю. Вот такая тропинка, немного мусора валяется. Люди не могут донести, бросают. Что в голове у человека, когда он идет и выбрасывает мусор? Народу не очень много, сегодня суббота. Люди купаются, значит вода тепленькая, так спокойно вроде бы плавают, он долго видимо. Сам море купался месяца два назад, когда на Балтийской косе был. Только вам показываю, а сам не купаюсь. Нормальная вода, вообще отличная. Просто теплющая. детей не вытащить, видимо. Из такой водички. Здорово просто. Пляжи у нас беленькие, чистые. Ни мусора, ни коряк. Скоро будут видео про Светлогорск. Постоянно меня просят, но все откладывал, откладывал, потому что Светлогорск снимать непросто. Одним роликом его не сделаешь. Думаю, разобью роликов на пять, чтобы и где погулять в городе, и побережье променад, и квартиры где строятся. Попробую сделать полный обзор. И планирую это сделать завтра. Хорошо здесь иметь дачку. Можно вечером гулять. Закаты здесь классные. Дача стоит не очень дорого. Посмотрите в интернете, на сайтах. Вполне можно себе прикупить. Те, конечно, которые около моря, близко, те дорогие. Там и участки очень дорогие. А что подальше? Вполне приемлемо. До моря будет пешочком минут 25, может быть, где но зато можно купить недорого. А с палаточкой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам не трудно поставить лайк. Две секунды. Ко а мне приятно, он продвигает видео. Особенно продвигает комментарий. Любой. Можно написать что-нибудь там классное или плохо. Все комментарии негативные, положительные. Они все полезны для канала.